Добрый день, дорогие друзья! С вами системы видеонаблюдения ZORCO. Меня зовут Андрей. И сегодня мы с вами поговорим про HD-камеру с разрешением 2 мегапикселя. В данном случае сама камера. Модель камеры PN-A2B2.8 версия 2.2.1. Объектив камеры 2,8 миллиметра. Разрешение камеры 2 мегапикселя 1920 на 1080 пикселей. Камера предназначена для круглогодичной работы на улице. Температура эксплуатации от минус 40 до плюс 55 градусов. Корпус камеры выполнен из металла. Сверху камеры установлен солнцезащитный козырек, защищающий камеру от перегрева в летнее время. Передняя часть камеры окрашена в черный цвет для того, чтобы не обликовать на объектив. Кронштейн. Кронштейн камеры выполнен из металла. Вращается в любую сторону. Возможно установить камеру на потолок, на стену, на стену вот таким вот образом, либо на опору или столб. Кабель подключения. Для подключения необходимо использовать кабель КВК или коаксиальный провод. Камера подключается через разъем БНЦ, в данном случае сам разъем. Через данный видеоразъем передается видеосигнал и управление настройками камеры. Еще один разъем – это разъем питания. Камера подключается стандартным разъемом питания. Блок питания необходимо использовать с напряжением 12 вольт и силой тока пол ампера, 500 мА. У камеры еще имеются вот такие вот цветные провода. Их необходимо заизолировать и не использовать. Провода не подключены к камере. Для записи видео с данной камеры необходимо использовать регистратор для систем видеонаблюдения. Спасибо, что досмотрели данный ролик до конца. За более подробной информацию переходите на наш сайт zorka.tv. Ссылка на сайт находится в описании под данным видеороликом. Всего доброго, до скорой встречи, друзья!